Приветствую вас, друзья, с вами Тёма, и вы меня долго спрашивали, в каком же, в каком онлайн-казино реально выиграть? И сегодня я отвечу вам на этот вопрос, и не просто отвечу, а уже, по сути, отвечаю данным видеороликом И наглядным подтвержу вам это Лишь поэтому, специально для этого я назначил минимальную сумму косарь Чтобы начать понимать большие деньги, именно косарь, это минималка для этого Чтобы наша обезьянка сразу сидела в каске Поэтому косарь самый оптимальный вариант угу, Увеличиваем нашу ставку в два раза Потому что касали мы уже суммарно И получили, отбили По сути за пару минут Мы сделали от нашего изначального капитала x 3 x 4 даже почти уже Пока я тут с вами разговариваю А вы еще спрашивали в каком онлайн казино мы реально выиграть В каком же онлайн казино реально выиграть Да ребят, вот в этом 2 600 2 260, точнее 2 300 3,340, боже мой, с такой мизерной ставкой, на самом деле, это невероятно большой занос, из-за него следует поставить лайк, именно поэтому. Забираем, ставим ставку теперь в 450, и продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ах да, ребят, играем мы сегодня на таком замечательном слоте, как Crazy Monkey, либо же Обезьянка, ссылка на которую находится внизу для вас в описании. Долго не думая, я думаю, можно смело переходить и начинать играть. Зарабатывать тем самым такие же аналогично большие деньги. Был косарь, стало 7 косарей. Сейчас прилетел к нам еще и бонуска. Должно стать еще в разы больше. Угу. Окей. Вот наш баланс перевалил успешно за 10 тысяч. 4500. Один лишь канат нам принес. Угу. Ладно, сейчас мы пятнашку получим Осталось всего-то четыре косаря И опять-таки увеличим нашу ставку в два раза уже Поднимем ее прям до девятиста То есть, прикиньте, изначально Наш депозит был всего-то косарь Сейчас, по сути, такая ставка уже будет Пятьсот, нет, пятьсот это мало Пятьсот для нас это уже мало Так, что-то должны принести черепушки. Нет? Но так или иначе, сколько нам? Полторы тысячи всего-то осталось. Я думаю, у вот вас сейчас эта бонуска и решит эту проблему. Окей, первый канат не особо удачно себя показал. Но, но, друзья, сколько сколько мы ими. И еще семь косарей прилетают к нам. С одной лишь бонуски. И переваливает наш баланс успешно за 20 косарей. Хотели пятнашку, получили 20. Как вам такое, а? И вы вот после всего этого еще будете спрашивать меня, в каком онлайн-казино реально выиграть. Вот в этом. Цифры, ребят, никогда не вернут. И цифры говорят о том, что так оно и есть. Для тех, кто хоть как-то знает математику, вы должны понимать более чем, о чем же я вам говорю. Так, черепушки, сколько, сколько принесут? 3400, 3600 даже Лайк Определенно лайк Я думаю, вы можете поставить Не, тройка Не внушает мне обычное доверие Каждый раз я думал, окей, тройка очень легко увеличит Но каждый раз именно на ней я и сливал Еще 3000 нам прилетают, вот, зачем Там могли слить 3600 вы же могли удвоить Стабильно забрали, стабильно еще получили на следующий раз Окей, очередную бонуску мы ловим. Смотрите, как обезьянка наша радуется. Это значит, что все будет хорошо, что она сейчас принесет на нам большие деньги. Ладно. Видимо, не поэтому она радовалась. А скорее да, что ничего нам не даст. Поспешно я немножко я выводы сделал. Ну ничего, 20 тысяч наших. Так или иначе, у нас еще 3 качка залетает тем временем. Ждем, друзья. Просто ждем, пока баланс у нас перевалит за 30 тысяч. Почти, кстати. Почти, почти, почти. И поставлю я тогда уже максимальную ставку. А вот... Да, нет. А вот нам немножко не хватает. Я думал, как раз 30-ка нам и упадет. Ну, ладно. Ничего страшного. Продолжаем. Рано или поздно все равно это случится. Бонус, сказал, Окей. Вот она то нам и принесет. В любом случае принесет. Даже если x1 упадет. В любом случае 30 тысяч у нас уже будет. А падает x10. x20 даже. x20. Серьезно. 5 из 5, мать его. 5 из 5, друзья. И получаем мы почти... 50 тысяч в два раза больше, чем у нас было. Остается лишь угадать 50 на 50 и получим мы еще в разы больше. Оу. Oh. Ну да, это, к сожалению, нам не удалось сделать, но так или иначе, 74 куска уже у нас есть. Было 30, стало 74. И вы вот после этого, друзья, и будете еще у меня спрашивать, в каком онлайн казино реально выиграть вот в этом. Цифры вам только что об этом сказали, прям крикнули в лицо ваше. Охренеть. Такие заносы не каждый день встретишь. Хотя бывало, я бывало и каждый день встречал, честно говоря. Но все равно удивляюсь. Этому поражаюсь, будто первый раз. Так что я думаю, за это я могу вас смело просить лайки По данный видеоролик. Ух, сердце бьется, аж заговариваться, начинаю. Не ожидал, не ожидал, что в той бонуске столько прилетит. Окей, okay, еще x 10 x 20 36 тысяч? Да. Да, друзья, еще 36 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч на счету. И очередная бонуска, серьезно? И очередная бонуска, серьезно? x 5 Ну, 9 тысяч, да. 90, тысяч, так или иначе еще мы получаем Забираем и баланс Составляет 112к На секундочку, прошу обратить внимание Окей, еще 22 куска нам прилетают Как же черепушки красиво Три варианта просто выстроились Принеся нам 20 тысяч Блин, я думал, знаете, сейчас еще одна бонуска будет Но это хорошо, иначе бы я начал орать И голос совсем бы посадил уже так что да, играем так, обходимся без бонусов. 130 тысяч наши у нас, поэтому нам хватит в любом случае. Ага, начинаем мы подсливать, я заметил. Окей, первый раз я еще крутану, если так дальше и продолжится, то на сегодня на этом я и закончу. Ну, 2 600. уже лучше хотя бы, немножко. Ну да, начинаем мы знатно подсливать. Косарь. Сейчас, может, исправим, тыкнув вот сюда, я думаю, должно быть все хорошо. Но окей, все не так плохо, на самом деле. Окей. Отбили. Да. И, и все равно слили. Что ж, друзья, тогда на этом, я думаю, на сегодня я и закончу. Получив 120 кусков на таком замечательном слоте, как обезьянка, ссылка на который находится в описании внизу. И, друзья, просьба больше не спрашивать, в каком тем онлайн казино реально выиграть. В каком же онлайн-казино реально выиграть? В каком? В каком? Вот, друзья, вот в этом. Вот поэтому здесь и реально выиграть. Что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Удачи вам. Удачи.